так подключаем переднюю камеру к вот этому гнезду все остальное по схеме 12 вольт что там у нас еще реверс там или что ну короче все все что по схеме только вот гнездо для задней камеры вот это оно. а для а для передней камеры получается вот это. Итак, поставил камеру. Вот так вот. По-другому спрятать не получается. Еще и сетка с трудом провел. Вот так вот. В принципе бампер видно. Края бампера. Сейчас попробую покататься, еще посмотреть, может, нужно выше поднять. Но суть вот такая вот. Переключение между камерами не работает, потому как задняя родная, она не поддерживает. Ну, по сути, сейчас посмотрим. Так, задняя. Включается на несколько секунд передняя и должна убраться. А может и не уберется. Так. Вот есть еще такой режим. Линий нет, потому как, походу, не поддерживает именно одновременно, чтобы были линии. Вот передняя камера. Линии все включены. Но пока ничего такого. Но с настройками буду еще разбираться. Так, задние линии отключил. Так, все. Камера, это такая, Какой... да, это, это та же. Так. Итак, вот какая работа. После включения задней мы там сдали назад и переключаем, выключаем заднюю. Автоматически включается передняя там на несколько секунд, 10 или 20 секунд, может, чтобы выехать. А потом снова она уходит. Вот. В прошлом видео я сделал родной микрофон рабочим, так сказать. Но э, то питание, которое я на него подал, оказалось, возможно, большим. Он проработал дня три и перестал работать. Я подумал, что он сгорел, переставил на родную магнитолу, он рабочий. Поэтому нужно паять схему для понижения напряжения. И разбираться, какое напряжение нужно родному микрофону. Ну, нашел на Али схемку, там... Э, есть резистор регулировочный, я заказал, попробую поставить, чтобы отрегулировать, подобрать нужное напряжение, чтобы он все-таки работал.